Друзья, всем привет! Я хочу поблагодарить всех, кто был на выставке франшиз By Brand у нашего стенда и оставил заявку на наш конкурс на выигрыш призов. Я хочу объявить награды, которые можно сегодня выиграть. Третье место – это выезд основателя на открытие вашего детского сада. Второе место – 25% скидка на паушальный взнос и 50 тысяч бонусов подарок на рекламный бюджет первое место первое место это 50 скидка на паушальный взнос и год Royalty каникул сегодня мы разыграем эти призы с легкой руки Марины Желтого нашего бренд менеджера Марина раскручивай барабан тщательно его прокрути посмотрим кто выиграет сегодня все происходит в реальном времени так, третье место. Савина Александра. Савина Александра. Посмотрите. Мы это все отметим в нашем инстаграме. Так. Победитель третьего места. Второе место. Второе место. Второе место. Александр... Александр К. Угу. Александр К. Мы отметим. И созвонимся. Есть контакт. Ну и первое место давай посмотрим. Кто получит 50% процентов скидку на полушальный взнос и год Royalty каникул? Ольга СПБ. Ольга. Поздравляем Ольгу. Это очень интересно. И все получают... Каждый, кто участвовал в нашем розыгрыше, получает независимости. Пять месяцев каникул, роялти при заключении договора до конца октября.